Не сам нота. 1,4. Люфт переднего правого колеса. Диагностика показала. Шаровая в порядке, наконечник в порядке, рулевая тяга в порядке. Чувствуется люфт подшипника передней ступицы. Для того, чтобы поменять подшипник, нужно снять в первую очередь колесо. После снятия колеса нужно снять После снятия суппорта извлекаем датчик ABS с поворотного кулака, дабы не повредить его при снятии с поворотного кулака и прячем его далеко. Откручиваем полуось. откручиваем тормозной диск откручиваем рулевой наконечник так как нам нужно снять кулак полностью на землю, дабы выбросовать и запрессовать подшипник ступень. Подкручиваем шаровую. Снимаем рулевой наконечник, так, чтобы у нас кулак получился свободный. Втягиваем шаровую опору, чтобы освободить поворотный кулак. Извлекаем полос со ступицы. Нам осталось открутить поворотный кулак от амортизатора и можем приступать к замене подшипника. Откручиваем поворотный кулак от переднего амортизатора. Извлекаем болты крепления. И поворотный кулак у нас уже в руках. Люфта не видно, но на ощупь чувствуется маленький люфтик между ступицей и поворотным кулаком, там где находится подшипник. Когда поворотный кулак у нас уже в руках, нам нужно рассоединить ступицу от самого поворотного кулака. Вот у нас по отдельности идет поворотный кулак и ступица. Часть подшипника осталась на ступице. Вот это вот и есть посадочное место датчика АБС. Если бы мы его не сняли, мы могли бы его поломать. После извлечения ступицы нужно извлечь штопорное кольцо, которое держит сам подшипник. Вот мы извлекаем штопорное кольцо, которое держит подшипник в поворотном кулаке. Вот наше изятое штопорное кольцо. Очень часто оно повреждается, если закипевшее. И нужно при замене подшипника новое штопорное кольцо. После извлечения ступицы и штопорного кольца, которое держит подшипник, нам нужно выпрессовать сам подшипник. Для этого мы ставим поворотный кулак в пресс. Берем наставку и начинаем выпрессовывать. Шипник прессуется только в одну сторону, так как с одной стороны заход, а с другой стороны штопор, и стоит кольцо под датчик АБС. Вот мы слышим, как сорвался подшипник со своего посадочного места. Вот поворотный кулак уже без подшипника. Здесь у нас наш старый подшипник ступицы. Берем новый подшипник ступицы. Распечатываем. И обязательно нам нужно не перепутать поставить магнитной лентой к датчику ABS, чтобы АБС работал потому что если мы поставим другой стороны, АБС не будет работать датчик не будет считывать информацию с колеса перед установкой не забыть специальное кольцо куда вставляется датчик АБС потому что если мы забудем его поставить нам не будет куда вставить датчик в посадочное место. Сейчас мы поставили новый подшипник магнитной лентой вверх, так как она должна взаимодействовать с датчиком АБС и начинаем его упресовывать обратным жимом. Вот наше кольцо, куда вставляется датчик АБС. Мы его должны выставить ровно по центру впадины, где проходит датчик АБС и его кабель. Как видим, новый подшипник у нас запрессован. Пластина под датчик АБС стоит на своем месте, ровно по центру впадины на поворотном кулаке, где он и должен закрепиться. Обязательно не забыть поставить подшипник магнитной лентой к датчику, потому что со второй стороны этой магнитной ленты нету И не будет взаимосвязи датчик и подшипник, и не будет работать АБС. После того, как запрессовали подшипник, вставляем назад. Штопорное кольцо подшипника После того как мы запрессовали подшипник И поставили штопорное кольцо Дабы он сидел в своем посадочном месте Нам нужно назад запрессовать Ступицу куда входит Сама полуось Начинаем запрессовку, Купится поворотный кулак. Вот у нас полностью поворотный кулак со ступицей в сборе. Теперь нужно все ставить на автомобиль, так как мы снимали только в обратном порядке. Начинаем обратный сбор поворотного кулака на машину. В первую очередь наживляем его к амортизатору. Потом вставляем полуось в ступицу. Вставляем назад шар. Вставляем назад болт крепления шара. Вставляем назад на конечно. Зажимаем все, что мы, все болты, которые мы поставляли. Наконечник, шаровое и крепление поворотный кулак амортизатора у нас закручены. Далее мы устанавливаем диск на свое место. устанавливаем суппорт по оси, и также ее зажимаем. тормозной диск, чтобы он не болтался. В обратном порядке заводим датчик АБС. И ставим его в его посадочное место. После чего ставим колесо обратно и наживляем колесные болты. Закрываем. И на опущенной машине проверяем. Вот как мы видим, после замены подшипника, Люк в колесе пропал. Желательно после замены подшипника ступицы заехать на развал для самого себя. Проверить, так как снимался полностью узел, чтобы нигде не нарушился развал. Если нужно, то чтобы развальщик его подправил.